Сегодня небольшая презентация нашего нового оборудования. Это по индивидуальному заказу изготовленная стойка. Она, чем хороша, в ней встроена автономная мойка. Установлен туда две емкости по 20 литров. Таким образом она фиксируется. Есть тут касса, выдвижной ящик для денег. Сразу же... Установлен в таком месте, что не обязательно что-то либо дверь открывать, то есть сразу же доступность обеспечивается. Установлен мармит стандартный на две емкости. И также установлен универсальный модуль. В данном случае тут будут готовить карамель. Под вот 4 вида карамели. 4 емкости по 6 литров получается. Универсальный модуль у нас регулируется специальным блоком. Вот таким образом он включается. Сейчас там 50 градусов показывают, да? Такая вот подсветка для привлечения внимания клиентов. И придает более презентабельный вид этому оборудованию. Внутри есть две ниши удобные. Для размещения там расходных материалов и еще чего-то дополнительного. В универсальном модуле можно готовить как карамель, можно также готовить там шоколад. Все, всем удачных продаж, спасибо за внимание, до свидания.